Всем привет! Меня зовут Ведняпина Мария, и сегодня я вам хочу рассказать о кэшбэк-платформе компании Winwin -win People Capital. Что это за платформа? Смотрите, на ней уже находится почти 700 интернет-магазинов, и в ближайшее время еще появится как минимум 200. Выгодно делать покупки. Потому что вам кэшбэк возвращается не в виде бонусов, как мы это привыкли получать, да, на карточке, а именно в виде денег. И при накоплении от 13 евро их легко вывести на свою карточку. Итак, чтобы попасть на эту платформу, вам нужно пройти регистрацию по ссылке, которую вам может дать только тот человек, который зарегистрирован на платформе. Вот для примера я за свою ссылочку, да, регистрация простая, вводим логин, придумаем логин, пароль, подтверждение пароля, свой e-mail, ваше имя, фамилия, номер телефона. И также обязательно выбираем страну, потому что компания международная, с нами сотрудничает с разных стран, магазин, магазинов очень много, в том числе и международных, поэтому нужно обязательно поставить страну поставить галочку согласен с условиями и далее. Далее вы переходите на третий шаг. Нужно будет подтвердить логин и пароль. И затем вы попадаете в личный кабинет. Справа у вас будет гореть кнопочка кэшбэк красненькая. Вы на нее нажимаете и у вас выйдет соглашение. То есть правила пользования платформы. Вам нужно ознакомиться и в конце поставить галочку и нажать согласен. И далее у вас будет гореть такая же красная кнопочка, как у меня. Перейти на сайт кэшбэк сервиса. Нажимаете на нее и вы попадаете на платформу. Сразу будет видно наличие магазинов. Можно листать вниз, выбирать их, да. Сразу видно AliExpress, МВИДО, Спортмастер, Ламода, Остин, дочки, сыночки, Утконос, Билайн. В принципе, это те же самые магазины, в которых мы привыкли делать покупки. Но за это получать либо бонус, либо вообще просто спасибо. Вот Здесь можно также выбрать по категориям, то есть очень много категорий, услуги, товары для семьи, развлечения, отдых, путешествия для дома и дачи, заказывать еду можно, товары, красота и здоровье очень много всего. Если сюда зайти, можно, честно говоря, очень долго просидеть, <с потому> пока не определишься с выбором. Вот. Если вы привыкли делать в каких-то определенных магазинах, то, конечно, вам будет проще это делать. Также можно нажать на акции и выбрать именно те магазины, в которых сейчас проходят акции. Недавно прошла у нас черная пятница, да, скидки были до 90%. Можно было вообще очень выгодно купить подарки к Новому году. Итак, что я вам еще хотела сказать, регистрация на платформе бесплатная, но есть еще вариант покупки золотой карты и стать VIP-клиентом, что она нам дает. Смотрите, если вы регистрируетесь бесплатно и у вас статус Silver, то у вас кэшбэк до 20% идет по возврату и вы просто участвуете в акциях, да, которые бывают до 90% скидки. Если вы приобретаете голд-карту, она стоит 34 евро. Ну, это примерно, смотря по курсу евро, 2300-2400. Вот. Но чем она выгодна? То есть у вас сразу идет разница по кэшбэку. Вот сейчас я вам даже для примера открою. Вот это вот моя страничка кэшбэк. Посмотрите, да, AliExpress 4.8, видео 2.8. И вот страничка сервера тут сразу заметно, да, AliExpress 3%, Мвидио 1,7%. Мне очень нравится, когда вот идет большой кэшбэк, да, тот же самый Остин, да, 12%, дочки, сыночки 12%, то на Сильвере он идет 7,5%. Вот, то есть разница по возврату кэшбэка, да, если имея золотую карту, то кэшбэк до 32% возврат идет от покупок, плюс и возможность получать от покупок друзей 5% с кэшбэка. Даже если это пусть какие-то маленькие суммы, но чем больше будут у вас друзей, сумма будет накапливаться и при накоплении 13 евро можно выводить на карту. В принципе, я считаю, что это хорошая экономия, да, во-первых экономишь за свои покупки, во-вторых получаешь еще за то, что ты пригласил друга и от его покупок получаешь. И плюс самое, что интересное что уже имея карту gold, можно не вкладываясь зарабатывать. Каким образом? Естественно, вы делитесь с друзьями, да, что у вас такой повышенный кэшбэк. Очень многих, э, уверена, что очень многих это будет угу. потому что люди любят экономить. Таким образом, человек, если покупает золотую карту у вас, вам за это начисляется 17 евро. Вот представьте, 17 евро это 1200 примерно 1200, да? И таким образом, покуп, купив один раз карту, да, и продав две такие золотые карты, вы э, вернете свои, да, и если хотя бы в месяц вы будете продавать даже по 10 карт, то уже как минимум 10 тысяч вы будете иметь прибыли. Причем не утруждаясь и никуда не вкладываясь. Как вам такая идея? Вы экономите на покупках, вы получаете кэшбэк с покупок друзей. И плюс получаете за голд карты. Для тех, особенно, кого нет денег для того, чтобы вложиться в бизнес, да, открыть какой-то свой бизнес, либо если вы мамочка в декрете, да, и вам нужна просто подработка, но вы не хотите заниматься какими-то продажами, то здесь отличный вариант заработать себе какие-то денежки. В принципе, у меня все. Будут вопросы, пишите мне в личку. Меня легко найти. Меня зовут Веднятина Мария. Мои данные будут под, будут под этим видео. Буду рада, если вы станете моим клиентом, моим партнером. Кстати, по партнерству, наверное, завтра или сегодня я постараюсь взять еще видео, да, как можно зарабатывать на партнерстве. Ну, это уже совсем другая тема. Следите за моими видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе всего. Всем пока-пока!